Слушала Садгуру, что предпринимать, чтобы подготовиться в течение шести лет к изменениям, которые грядут солнечными измерениями в нашей Вселенной. Это только ментальные, индивидуальные или глобальные, как положительные, так и отрицательные изменения. Хотелось бы узнать от вас. Спасибо, дорогой учитель. Я хочу вам сказать, что действительно изменения будут. И они благодаря RTE будут колоссальные, невероятные и мощные. Поэтому я гарантирую, что уже через три года... Жизнь на земле поменяется в лучшую сторону. Люди перестанут болеть, как-то теплее станут, и мы еще увидим хороший мир. Людям кажется, что мир гаснет и превращается в гадость какой-то. Не верьте, наоборот, все будет лучше. И это будет еще на нашей памяти. Ничего не высохнет, вулканы не взорвутся, землетрясения. Мы еще ждем такой период, который будет хорошим, теплым, красивым, и в нем еще поживем. Не переживайте, все будет хорошо, никого не бойтесь. Подскажите, мы начали, ну и на этом, наверное, буду заканчивать я. Несколько слов, несколько текстов из моей книги, которая называется «303 совета для счастливой жизни». Открываю страницу, 300, открываю страницу 64 и читаю. Многих людей жизни научила правильно эмоционировать. Если человек прожил жизнь, в которой не было места смеху и улыбкам, то он этому не научился. Поэтому такой человек может во время радостных эмоций плакать. Не обижайтесь на людей, которые не могут правильно эмоционировать. Смотрите, насколько эти люди хорошие. Вообще, меньше внимания обращайте на унылые лица, это вас не касается. Следующее. В любой драме и трагедии обвиняйте кого угодно, только не себя. Всегда помните, вам с собой придется жить еще целую жизнь, поэтому себя не обижайте. Далее. У меня к вам огромная просьба. <клышка> а, на сегодняшний день главными поисковыми запросами являются комментарии. Именно поэтому, если вы ученик школы Кайлас. Если вам нравится мой канал, если вам понравилось данное видео, то свое спасибо или любое там что угодно, а еще лучше не одно сообщение или не один комментарий, а 10 комментариев, поставьте после окончания данного вебинара под данным вебинаром. Это все будет увеличивать индексацию, Данное, данного видео в YouTube, и большое количество людей начнет смотреть данное видео. Почему им нужно смотреть данное видео? Я говорю о милосердии, я рассказываю о том, как человек может сам себя изменить и как настроить свою жизнь таким образом, чтобы в жизни было все не так, как сейчас. Я верю в то, что миром может управлять милосердие, доброта. Я верю, что мир может справиться с темными силами. Я верю, что человек может сам измениться и изменить мир вокруг себя без обвинений, без требований и без конфликтов. Это все может произойти мирно, как мирный воин. И нашим оружием является поддержка моего канала и моего видео. Я желаю всем благополучия.